здравствуйте с вами тамара и сегодняшний расклад для близнецов на август август 2021 года как обычно мы начнем с кельтского креста а потом я потом мы поговорим про любовь и начнем с тех кто в паре потом посмотрим на тех кто одинок и в поиске и обязательно посмотрим на финансы ну а сейчас я выберу 10 карт для вас Под колодой. Под колодой у нас пятерка пентаклей. Ну что ж, карта финансовых затруднений, проблем с деньгами. Либо могут быть проблемы с жильем, где вы живете. Иногда карта проигрывается как проблемы со здоровьем, особенно с ногами какие-то могут быть проблемы. Но не пугайтесь, не всегда карта говорит о, том, о вас лично, а говорит о том, что помощь, карта помощи, о том, что надо оказать помощь кому-то, у кого вот именно проблемы либо с финансами, либо с, со здоровьем, может быть, надо навестить, может быть, надо помочь чем-то, либо с жильем, временные какие-то трудности, помним, что карта мелкая, это младший аркан, то есть это не какие-то там серьезные проблемы, это временно все, и, значит, надо кому-то помочь. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным вашим раскладом. В центре креста у нас туз, туз мечей. Карту перекрывает король кубков. В основе вашего креста король посохов. В недавнем прошлом еще один туз, туз пентаклей. Во главе вашего креста двойка посохов, в ближайшем будущем карта силы, для вас, мои дорогие, туз кубков, три, ту, три туза выпала вам. В вашем окружении карта дьявола, надежды и страхи, паш посохов и чем все завершится десяткой кубков. Ну, замечательные карты. Давайте начнем с малого креста. Туз мечей, король кубков. Король кубков – это мужчина, мужчина элемента воды, раки, рыбы, скорпионы. Люди обычно очень такие чувствительные, чувственные. Это люди, которые умеют показывать свои эмоции. Они не держат их в себе, мягкие обычно, любвеобильные. Мужчины вот, водной среды или относящиеся к ней любят флиртовать могут быть бабниками, извините, конечно, но бывает. Иногда карта, у каждой карты есть оборотная сторона. Вот то, что я сказала, это относится к оборотной стороне. Но еще иногда у людей вот водные стихи у них проблемы с алкоголем могут быть вот это вот ну и э, но в любом случае вы знаете э, как бы давайте с положительной точки зрения смотреть во первых он носит вот этот вот амулет с рыбой значит говорит о рыбах и рыбы вот вокруг него может быть кто-то из рыб для вас очень значителен э, карту перекрывает туз мечей туз мечей такая серьезная карта это о, такая эврика, знаете, ох, пришла мысль в голову, я все разрешил, это какие-то неожиданные идеи, планы, что-то такое, знаете, а еще эта карта говорит о начать с чистого листа. То есть теперь я, у меня в голове ясность, я все знаю, я все понимаю, никак, ничего недосказанного, ничего скрытого. Вот это вот э, иметь ясность в голове, это тоже очень важно, когда мы что-то подозреваем, когда все как-то не так. А тут вот, э, то есть у вас нет никаких, кстати, никаких... Темных мыслей по поводу короля кубков. Вам все ясно, вам вы начинаете с чистого листа, кто-то, может быть, отношения начинает с королем кубков, а кто-то из мужчин, может быть, вы начинаете какой-то бизнес, дело какое-то или еще что-то, какие-то у вас деловые отношения могут быть, так что тут тоже нет никаких таких особых проблем. В основе, в основе вашего креста еще один король, мужчины вокруг вас, особенно если вы женщина, то вокруг вас два мужчины. Если вы мужчина, ну естественно, значит какие-то у вас деловые взаимоотношения, какие-то дела у вас могут быть. Король посохов, король посохов это мужчина огненной среды, это львы, льв нарисован тут у нас, львы, овны, стрельцы, люди, знаете, такие яркие. Огненная стихия, этот огонь у них проявляется в разной форме, для кого-то проявляется внешне. Они любят ярко одеваться, что-то с прическу, прическа, внешность, татуировки, тело, что-то такое. У кого-то проявляется в плане креативности, артистизма какого-то, может быть, какого-то чем-то они занимаются, талант у них к чему-то есть, может быть. Но еще это люди вот предприимчивые. Вот, вот тут, если талант какой-то есть, они умеют на нем зарабатывать деньги. Вот это, эти люди в основном не любят работать на кого-то, они работать на себя то есть тут вот это вот ваша основа король посоха для кого-то недавнем прошлом большие деньги туз пентаклей что-то кто-то получил либо крупную какую-то премию может быть бонус какой-то может быть выплаты какие-то вы получили по страховкам неожиданно за всегда неожиданность кто-то может быть получил наследство или Денежный подарок от кого-то, может быть, просто вы получили. Ну, замечательно. Ну, ресурсы, вы знаете, не всегда это только деньги. Иногда это какие-то такие наши моральные устои, какие-то душевные ресурсы. То есть кто-то вам, может быть, знак какой-то такой вот доброты, что ли, может быть, по отношению к вам, вот этого Пентакля. Что у вас, может быть, даже просто, вот, знаете, есть еще у нас... вот Скупков, где чувства переполняют вот по этой карте. Ну, может быть, даже был по отношению к вам какой-то такой вот поступок доброты или чего-то, что-то, что в недавнем прошлом для вас... Двойка посохов во главе вашего расклада, я всегда называю эту карту «карту открытых дверей», потому что стоящие два посоха, они как бы символизируют эти двери открытые. Посохи фактически одинаковые, то есть, в общем-то, карта выбора, какой посох я выберу, каким путем мне идти, ну какой бы посох вы не выбрали, каким бы путем вы не пошли, все равно все как бы у вас получится, потому что они фактически одинаковые. То есть тут нету такого, знаете, одно черное, другое белое, совершенно разные пути. Нет, вы будете успешны в любом случае. Кто-то, может быть, думает о переезде, может быть, даже куда-то в другую страну, в другой город. На карте всегда есть «Глобус» поэтому, может быть, вы думаете так, и в ту страну, или в этот, в этот город, или в другой, так поехать или эдак, поэтому, что бы вы ни надумали, оно все будет успешно, тут нет никакой особой разницы, так что особо не напрягайтесь, ну и в ближайшем будущем замечательная карта силы, старший аркан, опять мы говорим про знак зодиака лев, лев, Символизирует знак Зодиака Лев, вот эта карта. Карта такая, которая говорит, что силы есть, совсем справитесь. То есть, что бы судьба ни послала вам в августе, мои дорогие близнецы, вы совсем справитесь. У вас есть силы на это, есть возможности справиться с этим. Карта еще такая, знаете, философская, что ли. Она говорит о том, что дикого зверя нельзя укротить силой. К нему надо найти подход. Вот это главное послание этой карты, что любую, даже самую трудную ситуацию, силой, в общем-то, невозможно разрешить. К ней надо найти подход. Знакомство ли, правильная подача документов. Что это? Но вот это вот стратегия, тактика ваша. Вот так можно укротить любого зверя. Дипломатия еще по этой карте говорю, то есть найти подход к ситуации дипломатический какой-то подход поэтому не не старайтесь решить как бы взять э, быка за рога и все вот я разрешил ситуацию нет надо подход найти ко всему для вас мои дорогие карта радости еще один туз в данном случае туз кубков Кому-то будут признаваться в любви, может быть, предложение руки и сердца, может быть, романтическая карта, либо просто какое-то очень такое предложение может поступить, которое вас очень обрадует. Опять-таки, вот эти эмоции, они зашкаливают, они переливаются, что-то такое очень-очень позитивное именно вот вам в этот период. А в вашем окружении карта дьявола. Я рада видеть эту карту в вашем окружении, а не для вас лично. Карта дьявола старший аркан представляет знак зодиака козерогов. Кто-то из козерогов может быть в вашем окружении, не все так страшно. Ну, а карта дьявола – это все вот эти вот э, грешки какие-то, все вот эти вот то, что плохо. То есть э, все, что делаем мы излишне. В первую очередь, посмотрите, он за ниточки дергает вот этого человека. То есть манипуляция – это уже нездоровое отношение. Человек вами манипулирует. Это могут быть какое-то даже домашнее насилие какое-то. Или вы в отношениях, которые знаете, что вам тут уже давно пора отсюда смываться. Тут уже делать нечего. А вы почему-то до сих пор еще все еще застряли в этих отношениях. Отношения нездоровые. Они вас разрушают. То есть надо уходить. Это еще карта алкоголизма. Это карта наркотических средств. Это карта зависимости от... Игровая зависимость, это трудоголики, люди, которые проводят все время на работе, у них из-за этого тоже разрушаются семьи и отношения. Это люди, которые все, что зарабатывают, тратят в магазинах. Все, что излишнее, все то, что нездорово, психологически нездорово. Вот это вот у нас по карте сексуальная зависимость от кого-то. Все вот по этой карте. Жадность это тоже. вот Все грешки наши по этой карте. Она у вас в вашем окружении. Кто-то вас окружает, кто вот, у кого есть вот этот вот символ вот этого вот дьявола этого вокруг вас. Надежда и страхи, паш посохов, наверное, надежда, хотите услышать какую-то новость. Пажи – это носители информации. В данном случае, ну, в первую очередь, посох – символ страсти. Кого-то хотите, чтобы вас позвали на свидание, это в первую очередь. Хотите каких-то вот таких сексуальных отношений тоже, тоже по посоху. Либо у кого-то новое хобби, какой-то новый проект – может быть, заняли, занялись спортом или еще чем-то, фитнесом, вот это все, вот по этой... Энергия, посохи – это энергия. Кто-то, может быть, решит перевести свое хобби в бизнес, первые шаги, или вы просто открыли какой-то, может быть, маленькую, небольшой какой-то магазинчик, салончик, что-то первые шаги в каком-то деле у вас могут быть тоже, вот хотите, чтобы у вас были, поэтому... Ну, чтобы это не было, ваша последняя карта замечательная, десятка кубков, это такая душевная, Благосостояние. Ну, посмотрите, они в обнимку пара, и детки бегают, и радуга – символ счастья. Ну, что еще надо? В доме взаимопонимание. Никаких конфликтов ни с детьми, ни между вами. Если вы в паре просто, и детей нет, то, то тоже все взаимопонимание. Если вы одинокие, то эта карта говорит о том, что вам хорошо там, где вы есть, и как вы есть. Вам хорошо быть одному, вам хорошо там жить, где вы живете. Вы себе создали уютное гнездышко, вам там комфортно. Вы после работы бежите домой, потому что вам там хорошо, вы отдыхаете душой. Вот так вот, вот это вот десятка кубков. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим на любовь. Ваши первые три карты – это для тех, кто в паре. король пентаклей семерка кубков и опять карта дьявола ну что ж кто-то может быть познакомился с королем у вас отношений с королем пентаклей скорее всего познакомились вы в интернете но человек вот помните я говорила, почему я говорю жадность потому что пентаклей потому что деньги человек жадный Человек не любит тратить деньги ни на вас, ни на себя, поэтому не знаю, как, как эти отношения будут дальше развиваться, но карта дьявола, манипулятор, вот по этой карте еще дьявола. Ну, мне не очень нравятся эта, эти карты для тех, кто в паре. А теперь давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. Вам выпал император, вы можете познакомиться с кем-то. Карта смерти. О, нет, кстати, довольно позитивно. Ну, кто-то познакомится. Карта смерти – это еще не обязательно негативная карта. Карта смерти – это трансформация, смена статуса, смена вашего титула даже. То есть вы были одинокая женщина или мужчина, а теперь вы, например, замужем, женатый. А почему я так говорю? Потому что, во-первых, император. Для женщины очень хорошо проигрывать император постарше вас или помудрее, или у него он какой-то статусный человек. И тут же четверка посохов, либо вы съедетесь, это вот э, новоселье, то есть вы мы решите пожить вместе. Это еще и предложение руки и сердца, это свадьба, подготовка к свадьбе, кстати. Вот этого вот. Для мужчин, может быть, вы человек статусный, и вы как бы решите, вот у вас смена имиджа, то есть смена вашего вообще состояния, титула вашего, и, может быть, вы сделаете, встретите эту женщину, сделаете предложение, или женщина может быть с ребенком, кстати, вот так вот. Ну что ж, тоже очень довольно позитивно вот по этой карте. Давайте посмотрим про финансы для Близнецов. Итак, восьмерка мечей. О, вот, вам и пин... вот это мы говорим про финансы. Но, ну, я не знаю, почему вы чувствовали себя несколько, знаете, загнанным в угол или загнанный в угол, вот эта карта «Восьмерка мечей», когда я не, вы, не вижу выхода из ситуации, я думаю, ситуация разрешится очень позитивно, потому что тут же у нас туз пентаклей, вот-вот, и деньги иногда открывают любые двери, разрешают любые ситуации. Вам вот самая крупная карта, десят, э, туз пентаклей, неожиданно вы можете получить большую сумму, крупную сумму, выплату какую-то, премию, я не знаю, наследство можно получить по этой карте, можно по страховке какие-то деньги получить. И вот вам семейное благополучие, благосостояние про то, что мы говорили. Десятка кубков, радость, довольство. Даже если вы одиноки, тоже довольство. Что-то купите. Для кого-то, кстати, это покупка крупная, жилья, квартиры, дома, дачи, я не знаю чего-то. Или продажа успешная. Машина, может быть, тоже вот по этой карте. Ну, так как семья, мне все-таки кажется, больше какая-то недвижимость тоже. Может быть, вы были вот в таком загнанном состоянии, связанном что-то помните, у нас была пятерка пентаклей. Я говорю, что проблемы с жильем могут быть, которые поставили вас вот в такую вот позицию, загнанным в угол, а тут все разрешится. Простите. Ну что ж, все, что у меня есть для вас на сегодня, если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.